Привет всем! Знаете, декабрь в разгаре, жара, вот. но это отступление. Цель нашей встречи сегодня немножко поговорить о скриптах, по которым будете разговаривать с вашими потенциальными партнерами, кандидатами. Первое, почему это очень важная тема. Первое, на что вы должны концентрироваться, вы должны внимательно изучить скрипт. Я немножко расскажу, для чего это все нужно. Когда вы только начинаете, к вам э, прилетел ваш кандидат, и вы начинаете ему звонить. Первое, конечно, да, у вас не должно быть состояния просящего. Вы даете, вы даете возможность человеку изменить свою жизнь. Он искал в интернете возможность. Это не вы его искали, это он его искал. Вообще вот скрипты это такая очень мощная штука. И сегодня мы будем говорить только о вступительной части вот этого скрипта, который у вас здесь вот есть в рабочей тетради. Обратите внимание, когда вы начинаете разговаривать с человеком, когда вы ему позвонили по телефону, и попросили скайп, да, то есть, здравствуйте, вы искали заработок через интернет, для вас актуально? Окей, okay, да, давайте обменяемся скайпом, это если человек его не оставил. Перейдем к следующему этапу, когда вы уже начали разговаривать с вашим человеком через скайп, через вайбер или что-то еще. Вот здесь очень четко определяется, кто будет ведущим в разговоре. Потому что от первых трех предложений, которые вы только начинаете, будет зависеть исход. Кто будет ведущий, а кто будет ведомым. Если вы начинаете разговор неправильно, вы не работаете по скрипту, вы что-то выдумываете, да, вы можете уйти от проторенной колеи, и вы потеряете позицию ведущего. Те скрипты, которые мы вам предоставили, и которые вы сейчас будете читать, это остро отточенные, выверенные фразы. Ни одного лишнего фраза. Вернее, ни одной лишней фразы. Все максимально суть. Это было наработано в течение длительного времени. Поэтому, пожалуйста, работайте в рамках этого скрипта, для того, чтобы его эффективность она была максимальна. Каждый раз, когда вы получаете от системы людей... Вы договариваетесь о встрече в скайпе, люди выходят, и вы начинаете разговаривать. Ваша первоочередная задача, когда вы только начинаете касаться, легко касаться человека, вы знаете, он в этот момент находится как бы еще в подвешенном состоянии. Это холодный контакт, он не знает вас, вы не знаете его. Поэтому основная цель, когда мы общаемся, это ваш голос. И вы начинаете вашей энергетикой входить в зону комфорта этого человека. Вы знаете, что у каждого человека есть своя такая аура, зона комфорта. До какой-то степени у кого-то больше, у кого-то меньше, когда мы впускаем или не впускаем других людей. Так вот, когда вы только начинаете контактировать с вашим кандидатом, вам нельзя быть расслабленным. Вам нельзя быть таким, знаете, как со слабой энергетикой, я устал, я ему звоню, я вообще такой, просто я уставший. Вы должны быть, от вас энергия, энергия от вас должна исходить энергия. Представьте, что вы, вы и кандидат, вы два расслаблены, зачем вы вообще встретились? Он искал что-то, а вы искали кого-то. Система, она сделана так, что она изначально выстраивает вам позицию, и вы находитесь на сильной позиции. Поэтому у вас должна быть сильная энергия. Если у вас не будет сильной энергетики, то человек, он начнет что делать? Он начнет задавать вам очень много вопросов. Знаете, что он сделает? Он просто сожрет ваше время. И вы сами отдадите вот это оружие ему в руки своими руками. Потому что вы бездействовали, да, потому что вы не изучили скрипты. Значит, пожалуйста, ребята, да, будьте профессиональными людьми. Потому что именно для этого сейчас мы создаем это видение. И очень важно, вернее, для этого мы создаем это видео. И в конце этого видео, от моего небольшого разговора, минут 15, вы послушаете специального тренера, очень сильного тренера по продажам, который инкогнито звонил нашим партнерам, и они с ним разговаривали. И в процессе, когда он слушал, как они с ним разговаривали, да, он комментирует, что хорошо, что плохо, что нужно делать, что не нужно делать. И э, на выводах этого разговора мы составили вот эти скрипты. Значит, поэтому вот это, это очень важно, да, то есть слушайте, вы потом вот это вот все посмотрите. Вообще, почему мы вам предложили вот такой формат скрипта, по которому вы будете разговаривать с вашими кандидатами? Значит, вы видите в скрипте примерно такое начало. «Здравствуйте, Вася, сколько у нас времени?» Значит, вот это первое обязательно, с чего нужно начинать разговор. «Здравствуйте, Вася!» Почему, да, вы уже знаете имя этого человека? И вы сейчас и контролируете и назначаете время. То есть первый вход, вы начинаете входить в зону комфорта человека. Вы начинаете мягко доминировать. Вы устанавливаете регламент встречи. Сколько у вас времени? Вы берете на себя инициативу. Если вам человек говорит, ну, 15 минут у меня, ты говоришь, извините, да, но в 15 минут мы не уложимся. Давайте перенесем время для того, чтобы мы могли э, плодотворно поработать вместе на достижение результата. Как правило, нам нужно 40-45 минут. Если человек говорит, да, у меня сейчас есть 45 минут, да, то есть первое, вы зафиксировали время. Вы уже четко знаете, что через 15 минут человек не скажет, извините, да, то есть мне надо бежать. У него нет времени, да, и он сбежал. То есть первый вариант. Вы сразу определили рамки времени. Мы идем по определенному пути. Это такая дорога. Мы изучаем все, мы работаем вместе. Мы анализируем нашу деятельность. Ребята, обратите внимание, да, мы привлекаем еще э, структуры со стороны, да, как что-то... Мы привлекаем еще людей со стороны, людей, которые приносят свежие идеи. Потому что иногда, когда мы работаем немного внутри, да, что-то замыливается, и всегда очень важно послушать человека со стороны, потому что мы хотим быть профессионалами. Обратите внимание, когда мы приглашаем каких-то бизнес-тренеров или людей, которые нам хотят дать какой-то совет, мы не приглашаем Васю, сантехника, слесаря, гинеколога, который будет что-то рекомендовать, что надо делать, а что не надо. Мы слушаем профессиональных тренеров людей, которые уже успешны в той или иной отрасли. Вот поэтому скрипты, я повторяю, они звучат именно таким образом. Сейчас с вами я разбираю первую часть скрипта, потом вы послушаете в конце этого видео, повторяю, комментарии бизнес-тренера, чтобы понять те ошибки, которые вам не нужно делать. Значит, скрипт который мы для вас сформировали для того, чтобы вы его использовали. Почему? Этот скрипт, он показал очень хорошие результаты. Идут очень позитивные отзывы. И вот это очень важно для вас. Ребят, не забывайте, сейчас пришло время профессионалов. На рынок выходят профессионалы. И мы должны быть профессионалами. Мы не можем быть больше, как все. Мы не стадо, мы профессионалы. И вы должны становиться, мы должны становиться сплоченной командой, которая работает сильно, от которой идет сильная энергетика, здоровой, мощной командой, которая работает правильно. Поэтому что-то, когда идет что-то не так, меняйтесь. Нам нужно меняться, иначе нас просто забьют. У вас в этом скрипте есть подсказки, да, и вообще у нас на форсаже. Используйте, достигайте результата, снимайте ограничения в вашей голове. Значит, идем дальше, да, это была такая маленькая пауза. Вы продолжаете работать дальше с вашим кандидатом, да, он спрашивает, да, а сколько надо, да, то есть, ну, говорите, ну, минут 45 уложимся. Окей, говорит кандидат, да, у меня есть это время. Первое, что вы сделали, вы осуществили вот этот тайминг, то есть вы определили время для того, чтобы человек не ушел. Идем дальше. Вы поняли, что если у человека нет времени, мы переносим время. Мы не умоляем, мы не говорим, ну давай там 15 минут. Мы просто переносим время. Вы должны провести человека по всем этапам. По всем этапам. Вы видите, на скрипте они делятся на несколько пунктов. Первое, знакомство. Второе – выявление потребностей. Третье – вовлечение. Дальше – усугубление проблемы. Четвертое – презентация. Пятое – как закрыть контракт и регистрация. Ну и шестой вопрос – это если возникают возражения. Седьмое – это позитив. Вот эти семь этапов, через которые вы должны провести человека – подхватить его в первый раз и повести по проторенной колее, конечно, будут какие-то моменты, когда иногда человеку он задает нестандартные вопросы, будет соскакивать с этой колеи, но ваша задача одним предложением бам возвращать человека на ту колею, по которой мы его ведем, потому что если он говорит что-то не в рамках то, что запланировано в скрипте, вы должны вывести его на ту же самую колею. Вы видите, там у вас расписаны все возражения, их нужно изучить, для того, чтобы вы могли быстро возвращать человека на ту колею, туда, куда вы его ведете. Вопрос, щелк, вернули человека и повели шаг в шаг, до контракта. То есть вашего человека ведет скрипт, который мы сделали. Поднимаете вашу энергетику, да, это очень важно. Потому что, если вы, повторяю, спокойно, знаешь, как макаронина расслабленная, я стеснительная, мне не подойдет, я буду говорить не так, я вообще дохлая муха, да, это не пройдет. Пожалуйста, повышайте энергетику, ведите человека. Люди, им нужна энергия, люди, они идут за энергией. Идем дальше. Это тоже была скобка. Значит, главная ваша цель, когда вы разговариваете с человеком по скрипту, на скайпе, да, начинаете ваш, скип, э, ваш спич. Повторяю, ваша главная цель – довести человека до контракта. У вас нет никакой другой цели. Слушайте меня внимательно. Вы не разговариваете о компании, о продукте, о маркетинг-плане. Ваша самая главная цель – довести человека до контракта. Следующее, что мы делаем, работая по скрипту, предлагаю следующий план общения. Для начала мы познакомимся. После этого я подробно покажу нашу систему. Далее я дам информацию о компании. Если вас все устроит, заключим контракт. Вот это это то, что вы говорите, да? Далее приступите к четырехдневному обучению. Уверена, что мы найдем общие точки соприкосновения. Такой план вас устроит? Для чего вы говорите вот этот текст? Вы объявили регламент встречи, вы взяли инициативу. Вот это это второй вход. Повторяю, объявили регламент встречи, человек с ним согласился, и вы еще усилили свою позицию. То есть вот таким образом, да, это все психологически, вы усилили свою позицию, и вы ослабили позицию человека, который сидит напротив вас. Дальше вы говорите, сейчас мне нужно задать вам ряд вопросов, хорошо? То есть вот этим вы получили от него разрешение задать вопросы. Ну и дальше идут серия вопросов, которые позволят вам создать информацию о вашем кандидате. Он же новичок, он, вернее, он холодный контакт, вы его не знаете. Все, что он будет вам говорить, слушайте внимательно, записывайте. Не просто слушайте, записывайте. И дальше перейдете к следующему этапу, это идет выявление потребности. Выявить потребность, усугубить проблему. Если вы сделаете все, как положено, все, что есть на скрипте, э, прочитайте его хорошенько, да, вы поймете, как это важно. Я повторяю, слушайте до конца это видео, потому что в конце вы послушаете, как бизнес-тренер по продажам будет разговаривать с партнерами. И вы послушаете те ошибки, которые он у них находит. Не думайте, что ребята, с которыми он разговаривал, да, они какие-то там, они новички, они профессионалы. У них очень много партнеров, которые включаются, но тем не менее даже у них есть ошибки. Вот ошибки, которые лучше вам знать, не допускать. Вот, э, хотя эти ребята, они тоже подписывают много людей, у них есть поток трафик, но мы все можем ошибаться. То есть проблем нет, идеальных нет людей. Мы здесь и собрались для того, чтобы изучать. То есть самое главное, чтобы мы повышали наши профессиональные навыки. Я учусь вы учитесь, мы развиваемся, самое главное не стать самой большой ошибкой самим, значит, мы не должны ни с кем бороться, соревноваться, соревнуйтесь сами с собой, становитесь лучше с каждым днем, занимайтесь лучшей профессией, да, используйте ее, становитесь лучше и лучше, потому что наша жизнь, она меняется, жизнь партнеров меняется, да, и я вас всех с этим поздравляю, слушайте дальше бизнес-тренера и увидимся на следующем нашем спецфорсаже, где еще проходит наше обучение. Идем дальше, слушаем внимательно бизнес-тренера, помечаем ошибки, которые могут быть. Пока. Алло. Дмитрий, да, это я, Катерина. Да, здравствуйте снова. Так, Дмитрий, давайте с вами немножко познакомимся. Вы у нас из какого города? Я из Москвы. Ага, из Москвы. Uh -huh. Хорошо, у нас очень много партнеров в Москве, еще и официальный офис находится в компании в Москве. Uh -huh. а, а кто вы по профессии или по специальности? Я сейчас работаю курьером. Екатерина сразу начала с вопросов. Лучше сказать, сколько у нас времени, а потом фразу. Вы знаете, давайте сделаем как. Я вам полностью расскажу о нашем предложении, но сначала мне нужно задать ряд вопросов. Хорошо? И уже потом перейти к выяснению потребностей. Алло. Да, ну вот мы с вами не на связи. Да, да, да Сергей Здравствуйте. Ну очень рад, что а, так случилось. Я тоже из Москвы, вы, а, а где вы живете, кстати? Это ВДНХ. На ВДНХ? А я где? живу на, рядом с Владыкиным. Mm -hmm, м-м-м, на Селеветке, а, ну понятно. А, то есть у меня березовая аллея, прямо она идет на ВДНХ. То есть мы ездим на ВДНХ с ребенком нему очень нравится водопад, вот смотрите, ты. здорово, с двусосемьем практически близко. Вот. Ну, смотрите, вы же нашли а, нас в а, поисковой системе где-нибудь, да, искать заработку в интернете или подработку. Да, да. да, я интересовался, да. Да. И вот это первые шаги, которые делают все наши, а, ну, так сказать, кандидаты в бизнес. Коллеги, нужно четко понимать, что все, этап выяснения потребностей у Сергея закончен, ему достаточно знать, где я живу, для того, чтобы презентовать, это неправильно. Этап выяснения потребностей гораздо шире, идет серия вопросов, для того, чтобы более детально познакомиться с человеком, чтобы клиент высказал свое мнение по некоторым вопросам, свои проблемы и уже на основании той информации уже презентовать. Сергей же этого не сделал. Еще раз, да, Галина, еще раз, разрешите Круто. мне задать вам несколько вопросов. Говоря фразу, разрешите мне задать несколько вопросов, она принижается. Понимаете, что вы даете возможность клиентам зарабатывать деньги, поэтому принижаться ни в коем случае не надо. Лучше сказать, значит, Дмитрий, как мы сейчас с вами поступим? Давайте немножко познакомимся, сейчас я вам все расскажу. А, Но ну, мне нужно сначала задать вам ряд вопросов. Хорошо? Лучше хотя бы так. Да. Алло. Да-да-да, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий, я сейчас включу демонстрацию крана угу. и вам покажу, чтобы вам было более все понятно. Хорошо. У меня, у меня не включилось еще. Сейчас включится. А, вот вижу, вижу, да. Сейчас у меня есть экран, мы, да? да? Да, да вижу. Не здравствуйте, не добрый день, сразу перешел к делу. Как так? Когда знакомишься с потенциальным клиентом, во-первых, нужно создать атмосферу без напряжения, немножко познакомиться друг с другом, обменяться первыми фразами, выяснить потребности и так далее. А он сразу же перешел к делу. Так не делается. Здравствуйте. Да, здравствуйте, меня видно, да? Нет, не видно. Камера выключена. А почему не видно? У Кажется, меня все выключено. Так, подождите. Еще раз включить, выключить, программа заработала. Так, так, сейчас одну секунду. Так. Понятно, что я здесь не мог включить камеру, иначе он бы меня узнал. Поэтому пришлось немножко сыграть. Давайте еще раз наберите мне, пожалуйста. Хорошо? А, ну все, посмотрел. Да, тут, видимо, что-то было, все, я нажал, все нормально. Видите, да? Нет. Ну как? Не нет, я все нажал. Странно. Ну вот, да, смотрите, Так ну это, это критично, это критично сейчас или нет, я просто. Да нет, нет, в принципе, не критично. Главное, что слышите, я вас слышу. Там да, там я, там... я хорошо вас слышу. Еще раз, Антон, еще раз здравствуйте. А, здравствуйте, Дим. А Дим, тем. Того, что в интернете ищет, Сразу перешел к вопросам. Я бы начал с того. Дмитрий, давайте немножко познакомимся. Сколько у нас времени? Ага, хорошо. Тогда давайте предлагаю следующий план встречи. Пару слов о нашей компании, потом обсудим ваши задачи, потом я полностью подробно расскажу о нас. Уверен, что мы найдем общие точки соприкосновения. Такой план общения устраивает? Да, хорошо. Пару слов о нашей компании и давайте и потом уже вопросы. Все, пожалуйста. Это добрый день. Да-да-да, Александр, снова здравствуйте. Слышно, да? Ага, ну вот сейчас можно видео включить, как показаться. А, хорошо, вы меня видите, да? Нет, я вижу ваш кадр. Как? Странно, странно. А давайте еще раз там наберите, почему-то у меня камера работать должна. Ну, хорошо, да. <звук> Нет, не видел, не вижу. Ну ладно, а, это в принципе не так важно. Так, вроде. Так, ну хорошо, ну ладно.